Я вернулся к вам. Да, сегодня юбилейный выпуск суточной дозы удивительного. Привет, привет. И на связи я, Виктор бандолет основатель сообщества Business Chance Pro. И сегодня мы поговорим об очень интересной вещи. Так как этот выпуск юбилейный, я решил... Немножко приоткрыть занавес для тех, кто в особенности не знает, но начинает за нами постоянно наблюдать и думать, чем же мы можем на самом деле быть полезным. И сегодня я хочу немножко затронуть ту тему, как бизнес Ченс Про может помочь построить ваш сетевой бизнес. Кстати, хочу поздравить Викторию Гринсона, на так сказать, вовлекла первого партнера своего на продажу, на покупку, то есть в мастер-группы годовой. Вот. Ты большая, молодец. Так, ребят. Итак, вообще поставьте, было бы интересно узнать эту, э, э, раскрытие этой информации, что такое суточная доза, удивительно, это 15 минут трансляции, 15 минут э, мотивации, вдохновения и образования от нашего сообщества, где вы каждый день сможете получать отличный импульс, интеллектуальный импульс э, э, знаний и правильный импульс умственный каждый день. Итак, ребят. Как бизнес Ченспро может помочь вообще построить ваш сетевой бизнес? Давайте сначала мы разберем несколько определенных моментов. Какие главные вообще проблемы, давайте даже не будем их много брать, а какие топ-две проблемы, с топ-две проблемами встречаются предприниматели сетевого бизнеса? Итак, первая проблема, это, конечно, первая проблема, это... Привлечение партнеров, привлечение, привлечение партнеров. И вторая проблема, вторая проблема, это заработать быстро, заработать быстро. И что получается у нас? Топ-проблема, например, привлечение людей. Что люди делают? Люди приходят и начинают постить баночки, рассылать спам, что у нас супер-мега крутая криптовалюта, какой-нибудь Ethereum номер два, блин, после биткоина, потом у нас супер-мега крутая продукция, у нас помада круче, чем в той сетевой компании, у нас там бады круче, чем в той сетевой компании и многое много другое. но ну, это все потрясно, конечно. И это все потрясно, и это все работало, когда вы строили метод там построения о -о оффлайн. Да? То есть, когда вы вовлекали человека, вы человеку могли пригласить в офис, он уже видел перед собой вас, как человека. И на втором плане он видел уже компанию. То есть, баночки, офис, какую-то продукцию попробовать, пробники, какую-то мишуру. Да? То есть, вот компанию видел. Но в интернете... Когда вы начинаете рекламировать баночки, шкляночки, продукции, спам, там, биткоин, мегакоин, one-coin и многие другие направления, человек не видит за вас человека. В век интернета, когда интернет пришел на замену на замету офлайн-методом, интернет требует персонализации. И не зря уже лет пять как подряд говорится, что человек приходит не на компанию, человек приходит на человека. И это было когда даже офлайн методами мы строили этот бизнес. И когда мы рекламировали, прям звали человека на компанию. Но человек же сперва встречался с вами. Человек пил кофе с вами, человек пил чай с вами. Вы рисовали ему кружочки, вы рисовали ему какую-то структуру. Но перед человеком был человек, то есть вы. И в конечном счете вы рассказывали о компании. Что происходит сейчас в интернете, в социальных сетях? 90% сетевиков, не рассказывая, кто вы, не налаживая рапорт, не налаживая определенные отношения, он сразу же говорит, вот смотри, у меня супер-мега-крутая компания. Ребят, таких компаний тысячи, и поэтому привлекать партнеров не получается. И даже если случайным образом, приветствую, Ларис. И даже каким-то любым случайным образом все-таки к вам приходит человек на ваши баночки шкляночки то это такой знаете полумертвый человек который рано или поздно уйдет с этого бизнеса в другую сетевую компанию либо гому лидеру который будет сверкать яркой и который будет давать какую-то пользу какое-то уникальное торговое предложение поэтому то, что вы должны сконцентрироваться почему э, при, при, э, привлекать партнеров только на свою личность нужно строить персональную эффективность увеличивать строить персональный бренд и для того чтобы вы вот становились как сейчас вот многие уже начали говорить такой красной точкой э, у себя на рынке да то есть для того чтобы вас замечали потому что компаний тысячи тысячи компаний до да, тысячу компаний Тысячу компаний. Почему должны выбрать именно вашу компанию? Почему именно должны выбрать вас и вашу компанию? Да потому что компания это хорошо. Компания это уникальная вещь. да, То есть это инструмент. Но в основном они должны найти гаранта выживания, который будет гарантировать им результат. Гарантировать им какой-то успех. Гарантировать, что они в правильном месте, с правильным окружением. Далее. Даже если взять... Даже если взять одну сетевую компанию, да в такой одной сетевой компании не тысячи ком, тысяч человек, а сотни тысяч человек, сотни тысяч человек в вашей компании строит бизнес. И почему они должны выбрать только именно вас, а не из сотни тысяч человек. Вот вы должны вот это понимать, когда в следующий раз будете постить баночку-шкляночку, вы наверное надеетесь, что вот, вот человек, вот он увидел вашу баночку, вот именно вашу баночку, ему захотелось именно к вашей баночке присосаться, да, то есть в интернете. Хотя таких баночек только человек в поиск, например, в ВКонтакте напишет, например, там, продукты компании Февролик, либо помады от компании Avon, да, то есть, бух, и там такой новостная лента вся засрана этими продуктами. <coughs> и почему он должен именно ва ва вашу картинку на вашей стене увидеть? Поэтому вот, вот, Ваш упор это на стать вот такой вот интересной личностью, давать решения вашей аудитории для того, чтобы люди начали к вам притягиваться как к личности. И тогда вы сможете не только вовлекать людей на автомате в свой бизнес, но вы также сможете продавать свою экспертность. Ну и конечно, одно от другого отталкивается, да, то есть, когда человек не может привлекать партнеров, он не может зарабатывать, а на остальном другом у него даже не хватает творческого начала для того, чтобы понять, а что же можно еще на каких-то источниках дохода заработать, что можно продавать свои мозги, что можно работать с партнерскими продуктами, с партнерскими программами в теме даже сетевого бизнеса и многое-многое другое. Так вот, ребят. Uh, как бизнес Ченспро, ага, какой это, значит, водный маркер, если он так плохо стирается. Ну ладно. Uh, как, какой, какой же, как же система бизнес Ченспро может помочь uh, выстроить бизнес? Во-первых, во-первых, uh, мы являемся не какой-то сетевой компанией, мы являемся образовательным проектом, который помогает предпринимателям домашнего бизнеса. Выстраивать свою авторитетность, свой бренд просто очень быстрыми способами. Результаты, которые человек получает на неделе, первая, вторая, третья, максимум третья неделя, человек уже имеет влияние на свое окружение в социальных сетях. У человека есть сформированное понятие, как привлекать бесконечный поток кандидатов. Это на самом начальном этапе, это самое простейшее знание, которое мы даем к внедрению сразу же. И человек получает, он решает проблему номер один, привлечению партнеров, и он сразу же решает вопрос с зарабатыванием денег быстро, потому что мы обучаем не только привлекать кандидатов в свой бизнес, но мы ему еще и даем право продвигать наши автоворонки. Сейчас, кстати, подготавливается... Наш флагманский продукт, формула привлекательного маркетинга, где человек сможет взять и рекламировать этот продукт, но строя себе базу подписчиков. Он будет для человека брендом, он для человека будет гарантом выживания, но у человека будет сразу же ценность на рынок, которому не нужно думать, а что ему предложить. Это дешевое, например, продуктом там, до 30, например, долларов. Также у человека будет возможность продвигать закрытое сообщество, где он может приглашать людей в какое-то такое уникальное закрытое сообщество успешных предпринимателей, где человек сможет научиться влиять на всю индустрию в целом. И зарабатывать на этом комиссионные сразу же, быстро, молниеносно. На второй, третий, четвертый через неделю. Да? То есть не ждать полгода, не ждать года. А как некоторые живут какими-то благими намерениями что 10 лет они в сетевом бизнесе и с трудом там выходит на 500 тысяч долларов это шок на самом деле да то есть это очень сложно к моему восприятию по крайней мере и я я знаете как и горд такими людьми которые пули непробиваемые 10 лет например не зарабатывать но они будут в компании верить например в компанию вот поэтому Человек сразу же приходит, мы ему даем знания, мы ему даем знания, как работать, например, для того, чтобы не распыляться. Человек понимает, есть, например, социальная сеть ВКонтакте, есть социальная сеть ВКонтакте, в которой 70 миллионов человек, 70 миллионов человек посещают ежедневно, ежедневно. Как из этого 70 миллионов человек выцепить 20 тысяч, ну, либо 200 тысяч, 200 тысяч млм предпринимателей, MLM предпринимателей, и, например, работать только со своими млм предпринимателями. На самом деле я вам признаю, что с предпринимателями сетевого бизнеса рекрутировать себе команду в бизнес, либо продавать ему услугу намного проще, чем, например, выцепить мамочек в декрете. Ну, то есть выцепить э, так же просто, но продать либо предложить намного проще. Вот, поэтому вы понимаете, что у вас уже есть формирована база, на которую вы сможете влиять в социальной сети ВКонтакте. Мы показываем, благодаря каким сервисам, благодаря каким ресурсам и благодаря чему человека вовлекать. Вы должны понимать, что каждый предприниматель, например, сетевого бизнеса очень тяжел на подъем, именно если ему предлагают сетевую компанию. Да? То есть, все мы хотим зарекрутировать очень много людей. Но мы должны понять, если вот это вот наш весь рынок, предприниматель всего бизнеса, то к нам в команду пойдет максимум 10%, да, то есть вот 10% к нам пойдут в компанию, они рассмотрят нас спонсоров. Но оставшиеся вот 90% они рассмотрят у нас наставников, наставников, наставников и экспертов, у которых захотят обучаться, у которых захотят обучаться. И... Человеку, вот по крайней мере, сетевику, да, ему намного проще предложить услугу, ему намного проще предложить продукт. Как свой бизнес рекламировать через интернет, как автоматизировать свой бизнес, как привлекать больше партнеров в свой бизнес, как масштабировать и много-много другое. Согласны, ребят, что нормальному, адекватному сетевику намного проще предложить какой-то продукт, который решает их проблему. Да? Тем самым наше сообщество дает такую реальность, что вы даете человеку решение в первую очередь его проблемы, вовлекая его либо на продукт, который мы даем формула привлекательного маркетинга, а это полностью уникальный продукт, который заменяет вам 10 уроков на салфетке в офлайне. То есть он такой будет настольным справочником для каждого сетевика, который показывает, как полностью там с оффлайн, бизнеса с офлайн бизнеса перейти в онлайн и зарабатывать уже на первый на первый месяц, пока рассказывает о всех воронках о том, как автоматизировать процессы, как делать продажи, как выстроить свой, свой бренд, да, и тем самым формирует мышление уже обычного предпринимателя с всего бизнеса, как перейти в онлайн бизнес. Тем самым это выстраивает ваш бренд. И у меня, кстати, очень хорошая новость для многих из вас, кто уже является участниками системы Business Chance Pro. У нас сейчас первая воронка подготавливается. Вот она уже тестируется, на самом деле. Тестируется для того, чтобы предоставить какие-то цифры, чтобы вы понимали, что ожидать. И предоставится готовый материал для промо, настройки, там таргетинга и так далее. На самом деле, когда будет уже от трех воронок, мы для VIP-участников формулы привлекательного маркетинга отдадим 100% комиссионных. Для того, чтобы человек когда рекламировал, он понимал, что он, вот он приобрел лицензию в годовую программу мастер-группу Business Chance Pro и он получил лицензию на перепродажу, грубо говоря, этого продукта 100% комиссионными именно формулы привлекательного маркетинга. Вот. Помимо того, что у него будет 70% комиссионных на все остальные продукты, но вот формула привлекательного маркетинга он сможет с уверенностью рекламировать как свой и иметь процентов комиссионных. Вот. И ну, я думаю, что для мастер-группы мы поднимем до 70%, да, то есть именно вот формула привлекательного маркетинга. Чтобы было приятно, да, то есть, когда вы будете, например, выскрите воронку. ну, построиться настройте рекламу вы будете получать хорошие комиссионные и ваш трафик будет с лихвой и вы будете просто бесконечный поток кандидатов благодаря системе выстраивать очень быстро то есть у вас будет формироваться база ваших кандидатов в онлайн и вы там сможете например каждый месяц им написать письмо эй, привет давай там Uh, у меня вебинар по поводу моей компании. Не предлагать им в лоб компанию, сетевикам, но вот просто сказать, что сегодня проводится презентация, нашей компании, либо мастер-класс, где вы можете узнать ближе о моей компании. И тот, кто готов, и тот, кто уже рассмотрел ваш наста... вас, наставников, он сможет перейти на вебинар, проведет его либо какой-то эксперт, либо вы сами, и часть той категории людей, которые уже за вами наблюдают и формируется у вас база подписчиков, будет приходить к вам в бизнес. Это на самом деле очень мощный инструмент и очень быстрое построение. Помимо того, то есть бизнес, чем споры, решает сразу же два вопроса. Привлечение партнеров да то есть вот и заработать быстро вы зарабатываете уже на, в первый месяц не как там через полгода в сетевой бизнес а первый месяц и неважно какой у вас опыт возможно у вас опыта вообще нету возможно у вас нет вообще никаких знаний вы просто нулевой либо вы занимались давно спамом и вот у вас есть возможность сразу же зарабатывать в первый второй месяц вот и если по какой-либо причине у вас есть мысли что э, я возможно вас могу как-то э, обманывать либо делаю все возможно для того чтобы вовлечь вас ну куда уж там во-первых э, по помимо еще ежедневных вебинаров еженедельных мастер-классов ежемесячных э, часовых тренингов вы еще получаете массу-массу бонусов внутри системы, это одностраничные сайты, серия писем настроена за вас, то есть вам не нужно морочиться в дальнейшем за все вот эти интернет-фишки в технической части, вы просто возьмете, все это внедрите, готовое от вас, что нужно будет, это обучиться опять, опять у нас же, как привлекать трафик, бесконечный поток кандидатов в свой бизнес и просто рекламировать ту готовую систему, которая у нас есть и она будет делать за вас продажи и потом вы будете выстраивать отношения со своей базой и рекрутируете их в свой бизнес вот и если вы думаете что я каким-либо образом маркетинга там как-то что-то обману если вы внедряете то что я вам даю да то есть если вы внедряет то что я вам даю и вы в течение мастер-группы если вы полный ноль не выходите на штуку баксов я вам возвращаю вдвойне то что вы заплатите да то есть э, за год если же э, вы зарабатываете 1000 долларов и выше, и благодаря тем знаниям и навыкам, которые вы получаете в мастер-группе, и тем инструментам, которые вы получаете в мастер-группе, вы не удваиваете свой доход, как минимум. Я вам возвращаю вдвойне, то есть система возвращает вдвойне вам ту сумму, которую вы платите. Поэтому я вам даю просто железобетонную гарантию и просто-напросто ее воспользоваться это... Да, за такую цену, можно сказать, с даром отдаем. <смех> Пока да, то есть, это, это цен, цена, как э, мои ребята высчитали, это, ну, сколько получается, 30-35 рублей в день. Рублей в день э, выходит пользоваться нашей системой. Многие в 5 раз, в 6 раз, даже в 7 раз э, больше тратят на кофе. Да, то есть ежедневно в кофейню ходить кофе пить. Поэтому, ребят, все, я как бы уже на 5 минут больше заговорился, так сказать. С вами был Виктор Бандалет, это для вас заряд утренней бодрости, такой суточной дозы удивительного. 24-25, тем более. Поэтому, ребят, делайте свой выбор, решайте, принимайте решение. Не нужно бросаться на массу блестящих штучек, которые сейчас в интернете навалом. И там пойду, и туда пойду, и сюда пойду. Сформируйте одно направление, сформируйте одно направление и делайте здесь результат. Инвестируя в нашу систему копейки, вы просто-напросто избавите себя от мук информационного перегруза от мук поиска множество экспертов потому что у нас в системе уже три экспертов разных направлений которые вас научат в скором времени у нас будет добавляться еще новые эксперты наставники по разным темам и личный бренд и видеомаркетинг и по youtube отдельно, и по социальным сетям отдельно и много много другое да Поэтому вы сразу же убиваете множество зайцев одним выстрелом. Поэтому, ребят, с вами был Виктор Бондолет, это был флаг, флагманский, хотел сказать. Юбилейный выпуск суточной дозы удивительного. Пока-пока. Наблюдайте за нами, обучайтесь вместе с нами и делайте результат вместе с вами. Пока-пока.